привет друзья спасибо что смотрите ставите лайк и поддерживайте мои видео а, в этом ролике вы посмотрите обзор на вот эту замечательную монету к 150-летию со дня рождения леса украинки 20 гривен но ну, однозначно покупка такой монеты она не на месяц не на два потому что вы можете потерять если вам нужно быстро оперативно продать вы просто потеряете деньги на самом деле видите как формируется цена на монету если кому-то хочется что-то купить на нее сделаем обзор мы целой командой блог каждый скажет свое мнение про эту монету также э, я покажу кто стал победителями день денег в прошлом видео мы разыгрывали пополнение счета на виолите 200 150 и 100 гривен и еще покажу какие подарки можно подарить на 14 февраля и на 8 марта если интересна тема продолжайте смотреть а в конце видео будет мега розыгрыш Итак, друзья э, начнем с того что я сегодня заехал э, в антикварную лавку на Салтовке к Юре И он мне показал несколько картин Которые у него еще остались И они, мне кажется, будут отличным подарком э, На 14 февраля э, Либо на 8 марта Какие-то я даже наверняка Видите, это моя э, э, Картина, которая у меня дома всегда стоит, радует Вы ее видели в прошлом видео Про конкурс, там где 50 гривен я начислял На счет, э, там была такая подсказка Вот здесь вот в нижнем углу Была маленькая бумажечка с надписью Харьков Именно это слово мне нужно было отправить кто увидел написал огромные молодцы. Такой мини-квест у нас был в видеоролике. Вот такие картины я сегодня взял. Во-первых, скорее всего, оставлю себе вот эту вот эту работу. А какие еще остались? Это, представьте себе, написано маслом. Очень тонкая работа. Вот такие цветы. Но я себе не буду оставлять, потому что мне так уже много разных картин. Возможно, кому-то понравится. Ссылку на юрин-аккаунт я оставлю в описании. Возможно, кто-то захочет подарить, потому что цена довольно приемлема. И это настоящий краски это не не принт, это это необычная какая-то открытка а написано э, людьми скажем так с душой вот такие работы будут еще в продаже возможно ссылочку на на эти лоты я оставлю которые будут выставлены на виолете Победители у нас. Вот список аккаунтов, которые победили суммы. Не все еще написали. Ребята, пожалуйста, напишите мне. И переходим к замечательной монете. В конце видео мы разыграем, сделаем вот такой небольшой конкурс среди всех, кто посмотрел это, это видео. Это интересная монета, 20 гривен. В принципе, я не собираю серебро, и вы сейчас услышите мое мнение касательно этой монеты. И сами будете принимать решение, стоит вам купить данную монетку или нет. По тиражу и по интересу эта монета в этом году, по идее, самая интересная должна была быть. Но, учитывая то, что заход этой монеты по стоимости уже высокий, то есть стоимость ее в районе четырех тысяч, выстрелить она ну сильно не может. Обычно на такие монеты с такими тиражами сразу накладывают а, где-то 2000 сверху. Но по 6000 такую монету покупать никто не будет. Я думаю, что стоимость ее будет на уровне Ирма э, Легиона, который вышел тоже недавно. Где-то плюс 600 гривен к банковской цене. Но, если у вас есть возможность купить эту монету дешево, э, я вам советую ее купить. Почему? Потому что через пару лет все за ними будут гоняться сто процентов и цена будет ну, значительно выше сейчас да она не показывает особого интереса поэтому это очень хорошо что вы можете ее купить сейчас недорого учитывая то что серебро сейчас конечно высокое, вкладываться в серебро многие не хотят вот, есть возможность Сейчас покупать. Заказать кстати эту монету было практически невозможно, пытался я еще там 4 человека для меня пытались заказать, ее не было буквально за 2 секунды. То есть она даже не появилась в заказе. Вот, поэтому, ну, а как говорится, ожидания не оправдались. Монеты на рынке много. Купить ее без проблем. Поэтому всем советую mm -hmm. к приобретению. Так, вот, давай посмотрим. Сертификат. Еще бывает сертификат, может быть с интересным номером. Кстати, тоже э, интересная 64. тема. Вот смотрите, у нас э, номер сертификата 0144, если бы был 2 0 150 и монета 150 лет. Я думаю, что это бы до, прибавило дополнительной стоимости данной монете. Поэтому на такие вещи тоже обращайте внимание. Или, допустим, все единицы. Кстати, тоже есть кто по этим моментам ориентирует. Ты будешь покупать себе такую монету? Если Вы мне заберете. удастся, да, если мне удастся найти по банковской цене, я возьму По банковской возьму, наверное Но это не точно Но это не точно Смотрите, можно это же дополнить, если можно Чтобы для меня вот эту монету сильно удорожала и Мне бы хотелось ее положить в коллекцию Это однозначно какая-то дополнительная печать Там по печати цветные элементы, как сказал Миша, патинирование Это всегда, когда монета красивая, там какие-то элементы это всегда влияет, потому что некоторые люди коллекционируют именно по формату «мне нравится, мне не нравится». То есть коллекция складывается из формата «о, это оно, оно меня радует», и все. По крайней мере, я тоже так собираю. Да, то есть, э, что еще? В плане, действительно, цена на серебро сейчас пошла вверх. Я распродал все, что было у меня, инвестиционное серебро вложил, не буду говорить во что, вот, в доллары, да, ладно, скажу. Вот. И что по этой монете сказать. Однозначно, цена регулируется спросом. Если как можно больше людей сейчас заинтересуется этим этой монетой после выпуска, и будут, будет ажиотаж, конечно же, цена пойдет вверх, но однозначно покупка такой монеты, она не на месяц, не на два, потому что э -э -э вы можете потерять, если вам нужно быстро, оперативно продать, вы просто потеряете деньги, поэтому, покупая подобные монеты, вкладывая там, 3, 4, 5, там, 10 тысяч гривен в одну монету, нужно понимать, Через сколько вы будете ее продавать, если будете? зачем она вам нужна? Вопрос даже не, не так. За сколько ты ее купил? Да. Если, если ты это... купил ее дешево, значит, ты ее можешь всегда продать. С небольшой наценкой ты ее всегда продашь. Знаете, мне кажется, да, это все как-то очень угу. сложно. То есть э, у данной монеты номинал целых 20 гривен. И я думаю, что самый правильный вариант, как ей распорядиться, это пойти за ним купить, ну, кофе купить. пойти. Кофе. Пошли, кстати, пройдем эксперимент, купим кофе. Итак, тебе Мы идем к обзору следующего блогера. Миша предложил сделать реакцию. Потому не рассчитывались, а двадцатками Это нельзя. и был мой обзор. А, был. а это был обзор от Нумизматикс друзья. Подписывайтесь на канал. Все списки, весь список каналов будет в описании к этому видео. Но переходим, собственно, к владельцу этой монеты, который вложил личные денежки в эту монету. Саша, зачем ты это сделал? <свист> <свист> я как бы Мише боксеру возрождить не могу, если он хочет пойти потратить, как бы вот. но на всякий случай идите, <свист> <свист> <свист> <свист> идите <свист> сами. Не, ребят, честно сказать, когда Леша предложил только что каждый сказать по слову про монету, то после того, как высказались нумизматы, я вообще почувствовал себя... Короче, я немножко хочу домой, нет? А ты дома, мне кажется, здесь. Нет, ты можешь сказать, что эта монета у нас в продаже. Ее стоимость. Да, эта монета у нас в продаже. На самом деле, вы знаете, что я стараюсь всегда самым первым доставать монеты. Я готов тратить даже немножко больше. И делаю это, наверное, даже не с целью заработка, а пусть мне приносит деньги YouTube, а не то, что сколько я зарабатываю. Потому что э, есть вот монет купил, как дурачок фантиков, да, допустим... Э, «Олимпиада» или э, «Самилов Илычко» э, серебряные. И сегодня я их продаю, в принципе, по тем же ценам, что и брал. Ну, или народ покупает. Э, я продал вчера «Ирмологиум», да? Угу. Э, ну, продал. Пролежал он долго, никто не верил, что я на нем могу заработать 500 гривен и продать. Я продал. Я думаю, что вот эту монету за 4 800 я продам, хотя заплатил за нее уже 4 500. А «Пикторали», Пиктор, кстати, у тебя сейчас здесь? Или ты продал, уже, ее, уже продал, ушла, да? да и да. как человек порадовался куда она уехала в харькове или в харькове там? да в харькове причем знаешь как получилось пришел человек и говорит я хочу купить на подарок что-нибудь 300 гривнева вот то же самое миша если ты помнишь говорил ой это бешеные деньги ты заплатил за пектораль она должна в банке быть столько-то но ты заплатил получается на больше чем на тысячу больше вот я говорю вот пофиг, вот на самом деле Мне эта монета нравится И вот она и там стоит там 7 тысяч А я буду ее продавать за 9 И ни копейкой дешевле, потому что мне это нравится Если я ее не продам, пусть она лежит, радует вас радует. Человек пришел, дал 9 тысяч, ушел, поэтому... На самом деле, видите, как формируется цена на монету. Если кому-то хочется что-то купить и для него да, не критичная да. цена, мне хочется вот эту купить, я ее сейчас куплю. О, хорош. что-то, ну это уже в отдельном обзоре Миша расскажет, я думаю. Ты видео, я вот могу сейчас рассказать Только не говори Миша, у тебя скучно. Миша. Итак, друзья, у нас в этом видео будет розыгрыш. Какие же условия розыгрыша, Саш? Итак, друзья, мы сегодня в лавке удовольствий собрались У -у. вот такой вот бандой Леха Монеты Украины. Раза, Миша Дородов, супер э, нумизмат, который шарит во всей украинской ходячке. Боксер, который как бы с ним даже не поспоришь. Шаришь, ты не шаришь. Да, да. Я шарю в том шарят они или нет. Как вот, продать эти монеты? Как продать, да. Как, как продать их, э, их умение за... Да. Как да. продать дорого монеты. Друзья, и мы сегодня вот все вместе, ну, обычно Леша придумывает все эти идеи, чумачечи, мы сегодня придумали розыгрыш. Ребята, что мы будем разыгрывать прежде всего? Это э, новая монета, видели ее вы или не видели, вот такой вот агатангел крымский. И серебряная кнопка, ребята от канала Лавка Удовольствий с автографами всех вот этих чумачечих блогеров. Хорош! Что нужно сделать, чтобы получить эти призы? Друзья, прежде всего подписаться на канал Миши Нумизматик ТВ, Миши Дороднов, Лавка Удовольствий и Леша Фартовый -Кали коллектор коллекционер после того как вы подписались на все эти каналы в комментарии под данным роликом оставить под этим роликом оставить комментарий участвую Обязательно должны быть открыты подписки, чтобы мы посмотрели, подписались ли вы на эти каналы. И мы общими усилиями на стриме, в прямом эфире разыграем победителя этой шикардосной монеты и серебряной кнопки. Так что участвуйте, всем удачи. Пока, друзья спасибо всем кто посмотрел этот видеоролик переходите на канал к саши пишите комментарий под его видео чтобы люди чтобы вы могли поучаствовать в этом конкурсе и обязательно подпишитесь на все каналы которые указаны у него в описании до новых встреч друзья скоро новое видео есть Давай, покажи как надо да <с> снимаю.